Всем привет, это третье видео по Кенши. Я же в первой части уже показывал, как заработать деньги. Во второй части мы снова зарабатывали деньги и убегали от бандитов. Ну и в конце купили дом. Следующая наша цель, это, естественно, построить форпост. Но перед этим мне нужно сделать исследование. Этим я, собственно, и хочу заняться в этой части. И вырезать все моменты, где я зарабатываю деньги. Потому что вам, наверное, будет неинтересно, типа, опять он зарабатывает деньги. Капец, на да? Кому это интересно? Типа, мы это уже видели во второй в первой части кстати я прислушался к тому что вы просите в комментариях делать выпуски длиннее конечно же сейчас мы будем играть но перед началом видео я хочу порекомендовать вам уникальный паблик в котором даже недавно вышел такой уникальный пост в барби-герл тот же сэмпл что и в гимне украины <свес> -у -у -у. ну Уникальнейший паблик, тут еще более уникальные мемы, клипы, картинки, музыка постится. Надо, блин, подписаться, ребята. Первое, что я сделал, это поставил стенд для научных исследований, а материалы на него я взял из нашего бесплатного сарая, как вы уже помните, да? Ну а далее было следующее. Ажагенесса вступила в интересный клан, который она сама создала анти анти бандитский клан и она стала лидером клана почему-то она решила идти не по дороге вот это очень меня раздражает такое то что ты ставишь точку на карте и потом твой персонаж начинает это место искать то есть буквально бегает думает тут пройти может быть можно попадает в тупик начинает обходить это полный кринж именно реально то есть у тебя есть карта почему ты не идешь по ней смотрите бандиты это наш шанс побороться с ними напасть на бандита и да. так мы ну, с почему-то жестко хочем по одной я не понимаю, почему она... Нет... Ну давай. Ай. Глава фермы. Первая помощь его по-любому надо лечить. Это человек, с которым мы торгуем. Купим мясо. Чисто, чтобы поддержать его бизнес. Да, конечно, жестко нас побили. Это печально. Зато наш опыт борьбы с бандитами повысился. А это гораздо важнее. То, что Ой, нас бьет бандит, нет, стой. Все, она будет блокировать удары, пока с ними кто-то не разбирается. Ага. Ну, не все удары она блокирует, смотрите, что. Она жестко. Блин. Так, ну вот, аптечка и закончилась. В общем, я решил остаться на этой ферме, так как у меня сейчас очень больные ноги. Но мне пришла замечательная идея в голову поспать и дать ранам зажить. И покупаем... Я хотел сказать, покупаем аптечку, но ее здесь нет. Тогда пошлите... Сходим очень далеко. Сначала в стопку, потом в одинокую хижину. Вы спросите, что же это за фонарь такой горит? А это я его здесь оставил. Я открыл памятник Вечный Огонь. Ставь лайк, если уважаешь ветеранов. Посмотрим, сколько нас таких. И как мы видим, мы пришли, да, к этому продавцу и у него тоже нет аптечек. То есть аптечки не продаются в святой нации. В святой нации полагается лечиться словом Божьим, то есть словом Акрана. Смотрите, какое разнообразие товаров. Сразу вот только чуть-чуть на границе, и уже какое разнообразие товаров. Мы здесь за аптечкой, но купим еще книгу для наших исследований. Зайдем в хаб, раз уж мы здесь. По лору игры, этот город принадлежал святой нации, но потом его захватили шейки. И потом они такие типа, нет, давайте назад его отвоюем. И вот этот город весь разрушен полностью под основание. Здесь всего один магазин. И вот эта башня, воровший ноби, есть Но зато здесь можно любой дом купить и заново его отстроить. Это будет ваш дом. Даже можно в дворце жить. Ну, покупаем эти две книги. И все, В принципе, да? Вы скажете. Но нет. Я вам покажу прикол этого города. Здесь очень много лута находится по городу разбросано. Но это в основном мусор. Но тем не менее. Этот мусор можно продать и получить небольшие деньги на старте. То есть вот вам лайфхак. Очередной. Вы скажете. А как же попасть вот в этот дом? Ведь тут тоже есть лут. Но как его собрать? Это один из багов игры. Только после того как мы сохраним игру с вот этим домом заспавнившимся то есть я первый раз за это прохождение зашел в этот город следовательно этот дом заспавнился вот сейчас только впервые а теперь я вам покажу еще один супер лайфхак это конечно же вот этот дом тоже еще одно здание и по лору игры это здание какого-то министра или что-то такое которого отправили в этот город и здесь тоже куча лута. Вот даже есть вот этот сундук, но вы видите, он не горит красным, то есть это будет не будет воровством, это просто вещи, которые здесь спавнятся. Также здесь можно поспать. Вот мясо есть, как раз у меня хлеб закончился. Ну в общем-то вот мы и залутали почти весь город, кроме вот этих вещей, которые можно будет залутать при следующем входе в игру. А вот вам лор этого места, тут лежат письма. Которые вы можете прочитать, поставив на стоп. Не идем домой, идем вот сюда. И здесь идем вот в это здание, в магазин. Здесь, смотрите, расизм жесткий. Мы пришли и над нами угорают. Типа хи-хи ха-ха-ха. Типа. Потому что здесь живут жуки. А вот эти. И они такие типа Ха-ха-ха-ха-ха. Он не похож на нас, она там не похожа на нас. Мы будем над ними угорать. Ребята, расизм это плохо пофиг, что по завышенной цене. Покупаем все книги, какие есть. Вот этот фонарик покупаем. Это интересно довольно. У нас теперь с есть вот этот фонарик, и он будет светиться ночью. Тут вот есть тоже очень интересный способ, как зарабатывать на ульях, о котором я расскажу в следующем выпуске. Подписывайтесь, если вам интересный контент по кенши. Кстати, как я уже говорил в комментариях не раз, я собираюсь стримить кенши, как только собирается аудитория интересующаяся, ну и как только я научусь разговаривать. Оп она, что? Мы нашли доспех наемника, прикиньте. Доспех наемника. А что он здесь делает? Откуда он здесь появился? Я этого вообще не понимаю. Теперь нужно закинуть в аппарат все книги. И открыть исследования: железные листы и улучшенная добыча камня. Свет в помещении нас также интересует. Хлебо печенье. Что еще? Маленький дом, да. Я кстати, ночью записываю. Вы знали, что я все видео записываю ночью? То есть я именно жесткий вампир, такой, ну, э вампир летсплеер если вы ну то есть не знали да об этом я именно на жести полный я вам расскажу такую историю вот мы с одноклассником гуляли то есть он гулял отдельно я отдельно гулял я говорю типа что ты ну как что ты там делаешь он говорит уходи отсюда скорее уходи я спрашиваю что случилось он говорит сейчас сюда придет полчаща вампиров полчища оборотней то есть я вампир и мои вампиры друзья да они подтянутся и подтянутся оборотни и мы будем жестко биться на этом поле, ну, там было рядом такое большое пустое пространство рядом с домами, я говорю, окей, типа, и прям реально он, ну, это по правде случилось, да, то есть я спрятался там за сугроб и наблюдал, и пришло полчища вампиров, полчище оборотней, я даже не помню, кто победил, по-моему, моего одноклассника убили, он потом через неделю-две в школу снова начал ходить. Так, его избили. Первая помощь, бро. Я тебя спасу. Ты мне очень сильно дорог. Ты мне очень сильно нужен. Я тебя спасу по-любому. Если ты умрешь, мне некому будет продавать вещи, которые я у тебя же и украл. Ага, ну и все. Аптека у меня кончилась. И как вы понимаете, остальных я подлечить не смогу. Пришли воины святой нации. Значит, они остальных подлечат. Надеюсь. Эй! Подлечите людей, здесь люди, а у. Он умирает! О нет! Быстрее, тут должна быть аптечка. А где же еще одна женщина, фермер? Тут была жена фермера, помните, с рюкзаком. Так, слуга. Так, вот как бы фермер, да? Главный, причем. Но есть еще не главный. А, вот же она. Первая помощь, конечно же. Надо было на стоп поставить это ебать. А, вот. Виоленой рыбой запахло у меня в носу, прикиньте. Типа я, ну, прочитал слово, да, виоленая рыба, и почувствовал ее запах в реальности. Кстати, я хотел сказать, что вот в это исследование, да, можно тоже вещи складывать. Полная жесть, фермер исчез. Жесть, бык дерется с двумя... Беглыми слугами, а точнее уже с одним, ведь одного он победил. И второго он тоже победил. Ладно, эти удивительные события, то, что пропал фермер, да, и то, что на БК напали два чела, эти события заставили меня подумать о том, что, в принципе, сервер пора завершать. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите обязательно комментарии. Очень интересно, что вы думаете об этой ситуации.